Называется У больного, она совсем новая, я ее написал этой осенью в Петербурге и сразу после этого заболел, До Это про мальчика. У больного нынчежа день рождения, не кстати, Авиаторша душа Заскучала на кровати, кружится в искристом гле. Так пронзительно, так просто, Над компрессом нимфы две. Мама Оля с папиросой. Римской циферкой глава. Ночи трудные предметы Книжных полок острова Знания мечтой согреты И опять играть идей В комнате, как жизнь вечной С каждым градусом родней Деда из перча Смотрит насквозь Доктор Свет Совещается с Гординой Шочка в сердце нет, человек из пластилина, Коль проснешься в пятый раз, Проподейка по-матровски, И ту чайка настас, своих дедушек геройских. цветы праздничных духов потоки, Даже здесь от темноты Есть лекарственные руки, Именинник навсегда, да, да. Ты поправишься к субботе У мечтателей страда на египетской работе Мир отртого сего, Вдаль спешащего по кругу Будешь лечащим врагом. Будешь я яновитым другом на лазоревом пути, Вспомнишь луч небесно черный, так что мучайся, крути свой калидоскоп подзорный, Проступает главный врач, От киоток пианино И мой славенький рач, Но Но летуч половину неудобно. Не засыпаться бы в тайнах, На двенадцати годах, срезавшись наверх, случайно. Дима, отключи, пожалуйста. Вот и теперь несколько коротких стихотворений. Первое стихотворение называется «Смоленское кладбище». Это кладбище на Санкт-Петербурге, где... Ну, наверное, все знают, да, где Петербургская, И еще есть там такая э, табличка, что там похоронена Арина Родионовна, известная. Ну, могила ее утеряна. Петроградская дорожка, Семеновская, Шуховская. На Смоленском кладбище снегопад, как теплые сугробы и могилы. Совсем не могилы, берлоги. До весны в них спят, хоронятся наши родные, А потом проснутся здоровые, молодые. Ангелы стоят в деревенских шапках, Склепы нарядные в белых шляпах. Родина ты есть, я забыл и вспомнил, Мать и Ксения блаженная, Арина Родионовна, Две силы от бабка зловонного сей город спасают. И по троицкой дорожке вместе ходят. Это у Достоевского такой рассказ есть "Бабок". Ну, там весь как раз на этом кладбище происходит. Потерявш... «Потерявший шапку, он ходит теперь не с нами, Не по линиям жизни, транспортным, пешеходным, Жмется к стенкам, шарит в потме глазами спокойными». В прошлый день тянется душой голодный, Потерявший шапку, совсем не то, что подкову нашедший. Трезвее его не сыщешь, В кармане мнет упрямую правду свою. Такого не возьмешь за просто так, Запросто не обманешь. Потерять недолго, а искать долго. Ни к чему ему, ему наши шуточки, да советы. Новый год послезавтра, шапки нету. И что толку в нашем золоте, золотом еле светлом, земном свете? Приближается Рождество, мира бедного торжеству. Ждут подарков мои ребята, краше ладана, смирны, злато, поезд и медведь Христов. В церковь нашу придут цари, станут тихонько у двери где сливается холод чистый с жаром масляным лучистым, где под сводом звезда горит. Станут, поглядят овец, сотни празднующих сердец, пастырей, подпасков юных, мыслят, что кому не в туне, кто пред Господом молодец. Поздравляют владыки свет слабый, сирый, какой секрет в них спешат по свету, С драгоценностями в пакетах, Носят в Новый год завет. Моросит легонько дождик новогодний, Взбухшие заборы, хлябе за порогом, Стукает задачами железная дорога. Нам с тобой уютно в этом старом доме Господа далеко. Мы теперь охрана, солнышко сияет в палестинских странах. И у нас бывают звезды и святые люди, С ними звери кружат над домами, Ангелы, верблюды нынче дружат с нами. Рождество приходит и садится рядом, Светлое, святое на кровать ложится, И звезда над миром подмосковным снится». И последнее стихотворение называется «Новый год». Вот это такая попытка дельтантского богословия э, с таким экуменическим подтекстом. Э, э, ну... Но может это и смешно хотя непонятно почему сейчас хотя это действительно может быть немножко смешно вот по текстам таким что Новый год как бы середина между западным и восточным по разновременом а Рождества ну, вот и если мы ну возьмем текст Евангельские мы тоже увидим что пастухи но непосредственно Рождество и Встреча Пастухов, но, и пришествие волхвов они разнесены все-таки по времени. Но, вот, это не в одну ту же ночь произошло, ну, с неким интервалом. И, пастух, и волхвы пришли все-таки уже в город, в дом. Так их изображают обычно. Церковная погода, тревожные чисты, свершившегося года, снежные часы, так смоленисто звездно. Меж ёлочных огней, Меж праздников морозных Двух вселенских дней. В пастушьем Вифлееме Родился свет земли, А через две недели В дом волхвы пришли, Склонились для молитвы Пред Господом немы. Серебряные митры, Белые чалмы, Восток и запад в храме, Мерцающий декабрь, и днями, как дарами, полон, календарь. С праздником Рождества Христа.